салам алейкум всем добро пожаловать на мой канал сегодня мы будем готовить закусочный торт и я долго не буду рассказывать а буду четко пояснять что я делаю готовим тесто для блинов очищаем баклажаны Помыть их, проводить через терку и в баклажановую массу добавить соль. Затем добавить холодной воды и оставить томиться на 15 минут. Спустя 15 минут вот столько сока выделился вместе с водой. Выжать весь сок, выбрасывать сок и в баклажановую массу добавить яйца. Яйца перемешивать вместе с баклажанами. Затем понемногу добавить муки. Перемешивать. Снова добавить муки и хорошенько перемешивать тесто готово на разогретую сковородку наливаем масло распределяем блинчик то есть блины и жарим по 5 минут с обеих сторон под закрытой крышкой на маленьком огне. Таким образом, на каждый блин уходит 10 минут, и поэтому в это время будем готовить нашу начинку. Нарезаем мелко-мелко листья. Отправляем в миску, туда же отправляем майонез и перемешиваем. Добавить сушеный лимон, если у вас нет, добавьте лимонного сока. Добавить черный перец по вкусу и все перемешать. Мелко крошить чеснок и туда же отправить и перемешать. Соус готов. Помидор нарезать кубиком и отделять соус. Тертый сыр, крутка индейки. Все, собираем весь торт. Каждый слой. У меня получились 5 спинов и, естественно, 5 слоев торта. Все собрать как на видео. Затем готовый торт отправить в холодильник на час для пропитки. У меня этот торт получился просто замечательный. Вкус непредсказуемый. Попробуйте приготовить и вы, если вам понравился. Оставьте ваше мнение в комментариях. Подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки. Увидимся на следующих видео. Спасибо всем, всем моим подписчикам, всем, кто следит за моим каналом. Очень я вам благодарна, вашей поддержку. Пока-пока!